Mm. <music>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 на уровень самоокупаемости. Мы хотим, как с вами изначально договаривались, вывести институты как на отдельное самостоятельное подразделение. Пока мы чтобы мы посмотрели, выходим мы или не выходим. И где наши слабые зоны?